Всем привет! Вы на канале Текфка ТВ. И это продолжение. Давайте начинать! Блин, блин, я вот тут думаю, как же мы наших друзей домой поведем-то, если мама нам никого не, даже не разрешала приводить. Да, вы лучше там поговорите с мамой, а мы подождем здесь. Ой, как бы мне-то мне родители разрешили к тебе в гости, как бы твоя мама нас не наругала. Да, поэтому мы постоим тут. Так, я пойду все узнаю, а сестренка тут побудет. Мама! Я ей крикну лучше. Мама! <кхем> Что случилось, доченька? Что случилось? А можно ко мне придут гости? <кхем> Хорошо. Yes. А yes. um, просто э, гости прямо через пять минут уже придут. Ладно, доченька. Так, подождем 5 минуточек, пока что тут. Да, а то будет очень неловко. Пять минут спустя. Все, может спускаться. Мама там вроде сказала внизу. Будет ждать. Так, сейчас. Трон. Сейчас Ой, плохо он поднимается. Бжж. Так, первые гости. Хорошо. Так, давай спускайся. Ой, блин. Ты там жива? Да. Я подожду, вас пока что тут. Так, я уже спустилась. Я буду девочек ждать тут тоже. Так, девочка, вы идете? Идем! Так, я пойду пока что вот тут, тут. Мы будем с тобой в моей комнате. Хорошо. <coughs> а ты идешь со мной в мою комнату. Хорошо? Окей. Ну все. Так, девочки, вы... Давайте. Проходи. Ай, у тебя так тесно. Ой. Ты там в порядке? Да, все хорошо. Так, а мы пойдем вниз, да? Да. Так, все, пойдем. Спускаюсь <сос> пойду и я за ней Так, так девочки эм, Я очень рада, что <сос> э, Вы пришли э, Я хотела бы вас спросить А у вас можно остаться до самого балла? <сос> ну, э, если тебе разрешают да, просто мои родители э, сказали, что, как бы, ну, придут на этот бал и после бал заберут меня. Я буду тут у вас, э, я буду тут у вас, э, короче, до конца балла. Мне очень приятно, Луна. Ладно, девочки, веселитесь, а я пойду наверх. Если захотите есть или что-нибудь такое, то, э, как бы, говорите. Ой, чуть-чуть сломала. Так, так, так. А что было у Ральти и ее подружки? Ой, у тебя тут так мило. Мне нравится. Да, конечно, у меня очень маленькая комнатка. Где-то тут сама убедилась. А можно тебе задать себе вопрос? Украшение твое? В смысле украшение? Ну, вот это вот видишь? В виде цветочка. Эм, ну, оно как бы... Моей сестры. она мне разрешила его взять. А, ну тогда понятно. Ты хочешь покушать? Давай пойдем. А -а -а. Так. Так. А когда уйдешь? Ой, мне мама сказала через час. Ой, хорошо. Спустя один час. Так, ну ладно, все пока. Мне было так весело, что ты уходишь. Мне тоже. Все, пока, пока. О, блин, у сестры еще осталась подруга, а у меня нет. Пойду, может с ними там похожу, или у себя в зеркальце поиграю. Сконь. О, пойду э, приглашу их, пусть они у меня побудут, а то мне скучно. <сؤال> <сؤال> Девочки, блин, что-то не отвечает, пойду спущусь. Девочки. Девочки, о, привет, Рарити, что ты сюда пришла? Давайте э, поиграем во что-нибудь э, в прятки, в прятки. Э, Ралити, ты как бы не видишь, мы с твоей сестрой тут э, играем. Ты это как бы понимаешь? Да, она права, сестра. А ну-ка, иди отсюда. Ну блин, пожалуйста. А то я всем маме расскажу, что ты получила по... А, биологии <свист> только не рассказывай хорошо поиграем да. только я на секундочку отойду с подружкой я могу отойти да отойди пожалуйста я твои кращения посмотрю не ну ладно ладно смотри короче она очень <свист> не любит проигрывать и из-за проигрышев очень часто бывает что э, ну короче визжит на весь замок и уходит надо поиграть в какую-нибудь игру, где она может проиграть. Да, короче, поиграем с ней в прятки, если она... Короче, мы спрячемся так, чтобы она нас не нашла, и она обидится и отстанет от нас. Хорошая идея. Ну что ж, зови ее. Хорошо, Рарити! Рарити, ты где там? Да вот, иду я, иду уже, иду, иду, иду. Давай так, чтобы поиграем с тобой в прятки, эм... Кто будет вода? На считалочку. Хоть бы первая. Хоть бы первая. Ты что там? Ничего. Я сама считаю. Так. Ехал Лунтик на тележке. Раздавал он всем орешки. Кому два, кому три. Дирижером будешь ты. Что я? Да, ты. Блин. Короче, прячешься. <свист> <свист> Ладно. Хорошо, я иду считать. <свист> Ты поняла мой план. Ну, хватит уже, давай играть. Окей, я пошла прятаться. Так, куда мне спрятаться? Где вы прячетесь? Покажу место, где никто его не знает сейчас. Сейчас я вот тут вот за троном спряталась. Это место я еще... Ой. Никто. Короче, меня тут не видно бывает. Окей, я тогда спрятаюсь. А, я стану невидимкой. Ой. Я упала с лестницы. Так, все, невидимкой. Раз, два, три. Я иду искать. Ай! Луна, это ты что ли тут? И в тебя врезалась. Ну да, да, это я так. Давай как-нибудь от весистры быстро убежим. Погуляем в парк, а то, блин, она меня уже замучила. Хорошо, хорошо. Только я это... Э, сниму вот эти аксессуары, а то они мне уже надоели, понимаешь? На волосах неудобно очень. Хорошо. Так, вот эти аксессуары. Пойдем погуляем в парке. Сейчас с сниму эти аксессуары. Ну, ты понимаешь, просто очень тяжеленькие. Неудобно Их носить. Ай, блин. Так, корона я тоже сниму. Ой, корона, Бэ. Платье, платье, Кхм, да, тоже сниму. Я, став... я буду прям как ты выглядеть в нем. Ой, паду. Так, все, он пошли в парк. Мам! Мам, что случилось? Так. Мы это сходим на улицу. Хорошо идите. Блин, Анатель сейчас услышит быстрее. А, вырываемся. Бегу! -а! Дверь закрой. Блин, что-то меня давно же никто и не ищет. Почему девочки меня не ищут? Может быть, не знаю, они уже в другую игру играют, а мне не сказали. Так, может надо у мамы спросить. Ой. Что-то они там кричали, мам, я не слышала Сейчас Ш -ш -ш. Мам Да, дорогая А где сестренка? О, так она со своей подружкой ушла в парк Я думала, ты с ними Ах, парк, ну все Ай, падаю Я тамщу сейчас Ну все В парк, да и без меня все Я пойду к ней в комнату И ей покажу, что значит уходить от меня Все Сейчас я ей покажу. Ой. Это у меня что-то упало, что ли, мам? Да, это упало у меня там. Или у тебя, что ли? Да, надо посмотреть. А, это моя расческа упала. Так. Так, так, так. А, -а, -а, -а, -а маша растеряша, все вещи свои проскидала. <кхм> Надо примерить эти вещи. Так, секундочку. Мне надо их примерить. Сейчас буду примерять. Украшения у нее не очень красивые. У нее что-то короны есть. Так, вообще у него по сестре очень много всяких красивых вещей. Платье мне ее не нравится, оно некрасивое. Так, еще... Давайте застегну, чтобы она повисела у нее. Так, значит, что я тут буду у не одевать? Так, так, так, посмотрим, посмотрим. Так. Так, корону одену ее. Мне моя уже надоело Вот эта штучка, я ее. Туда, сейчас, магия. Бжжж. Все. Так, так, все. Я красота. Может, какие-нибудь украшения возьму? Да, это возьму. И это все. А... Так, а ей сейчас я напишу письмо. Вот письмо. Вот оно. Чтобы она знала, как вещи раскидывать свои. Теперь она останется. Ой, я уже корону себе возьму и ее духи возьму себе. Платье так уж оставлю ей. А что? Пусть она знает, как уходить от меня. Я вообще-то очень играть хотела. Ладно, переодеваюсь. Так, короче, я еще у нее нашла там ободок какой-то был. Вот я его принесла. Вот еще у нее ободок. Ой, как много у нее всякой одежды. Смотрите, как я стала модно выглядеть. Смотрите, смотрите, ребята. Я просто красавица. Так, я пришла, мама. Мы уже э, это можно сказать, с подругой распрощались, ее родители э, почему-то куда-то уезжают, ну и ее взяли, короче. А, Бина, сестра поднимается. Страшно же как. Пойду переодену что-нибудь. Хм? А где мои вещи? Интересно, где же мои вещи? О, мама на это сложила. Так, ладно, пойду посмотрю в сундучке моем. Ой. Так, в моем сундучке. Что? Что это все значит? Блин, радите. Что там написано-то? А нужно убирать свои вещи. Ну, радите, сейчас я тебе уберу вещи. Ну и в чем мне теперь ходить? Она все мои вещи забрала. Мама, иди сюда. Да, дорогая, что случилось? Она мои вещи взяла. И в чем мне теперь ходить? Сейчас я все разберусь с ней. Так, ребята, сейчас, короче, будет очень плохо, поэтому ставьте лайк. Много лайков. И подписывайтесь на мой канал Тыковка ТВ. И ждите еще продолжения. Вам же интересно, что со мной сделают. Всем пока. Блин. А, вот так камеру выключу.